Мы можем перейти на сайт, открыть белую бумагу, более подробно ознакомиться с данным проектом, только после этого принимать решение, стоит инвестировать или нет. Данная компания принимает такую валюту, как и биткоин, Bitcoin, эфириум, Bitcoin и хрп. Итак, CRABS это безопасные кошельки. Для хранения токенов нужны кошельки, которые очень совместимы с кредитованием и сбережением. Также Кракс предлагает клиентам различные финансовые возможности и возможности в рамках криптовалюты и блокчейн пространства. Кракс это создание дефи приложений, создание криптовалютной биржи, включение использования токенов CRAX для покупок по всему цифровому миру и предоставление возможностей использовать токены CRAX для облегчения и получения платежей и заработной платы. Компания построена на очень надежном блокчейне Ethereum. Несмотря на до сих пор завышенные цены на газ, комиссии, данная платформа является одной из самых популярных и надежных. Компания полагается на сильное децентрализованное управление, не контролируемое любым учреждением или правительством, но независимым советом. Это будет регулироваться DeFi Master, Идея голосования на своих членов и эти важных решений. Кракс использует неполный протокол юринга для защиты и минимализации всех атак, поэтому сохраняя платформу в безопасности. Система Кракс предназначена для быстрой и децентрализованной непрерывной обработки и обработки очень большого объема транзакций. Платчики Кракс смогут кредитовать и брать займы через безопасно залоговую надежную систему и получать оплату получая проценты по активам и обмен КРАКС предлагает одноранговую торговую платформу для криптовалюты. Как я уже говорил, КРАКС это уникальная платформа, предназначенная для предоставления быстрых, умных, доступных, выгодных финансовых услуг, для заимствования кредитования криптовалютных активов, ставок на доходность, обмен криптовалют, активов, децентрализованного приложения и автоматизированного маркетмейкет. Пользователи KRAX смогут оптимизировать свою доходность для получения токенов, зарабатывать деньги, а также использовать токены в качестве платежного средства. На сайте компании предоставляется видео, в котором можно посмотреть, как это все работает. Как я уже говорил, токен находится в прямом на эфире продажи. Время начала было 25 января и закончится 25 февраля 2021 года начальная цена одного токена составляет 5 центов долларов сша минимальную покупку можно совершить от 20 и от 100 долларов всего выделено на продажу 10 миллионов токенов Корейцы принимают валюту как биткойн эфиры и хрп выручка от продажи токенов составляет 6 команды и консультанты 5% на частные продажи, зарезервировано компанией 39% токенов, на публичные продажи и бонусов выделено 45% и приобретение партнерства выделено 5%. На сайте можно подробно ознакомиться с дорожной картой, со всеми планами развития данной компании. Также если есть вопросы, часто задаваемые вопросы, можно получить ответы на них на сайте. На этом обзор закончен всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал на мой телеграм канал все ссылки я оставлю в описании под видео всем спасибо всем пока